Уважаемый Нарсултан Абишевич, уважаемый Рустам Наргалевич, уважаемые коллеги и гости нашего сегодняшнего мероприятия. Сегодня в историческом императорском зале одного из старейших высших учебных заведений России поистине историческое событие, Поскольку в рамках торжественного заседания нашего ученого совета с участием наших дорогих гостей, присутствием наших студентов и аспирантов, мы приветствуем выдающегося сына казахского народа, президента республики Казахстан Нурсултан Абишевича Назарбаева. Судьбы казахского и татарского народов тесно переплетены. Мы близки по духу и менталитету. У нас много общих праздников и традиций. В общении друг с другом нам не нужен переводчик. И сегодня уместно вспомнить, что такие связи имеют долгие, уходящие в глубь веков корни. Одним из важных связующих звеньев был и остается наш Казанский университет. Здесь не могу не упомянуть известного казахского деятеля XIX века Жангир Хана, который имел тесные личные контакты с первыми ректорами Казанского университета Карлом Фуксом и Николаем Ивановичем Лобачевским, состоял переписки с ними, был меценатом ВОЗа и приложил немалые усилия, чтобы казахская молодежь могла здесь обучаться. Благодаря нему... Ряд выпускников университета стали видными государственными и общественными деятелями, учеными и просветителями. Среди них Базарбай Маметов, выпускник юридического факультета, участник освободительного движения и борец за права казахского народа годы гражданской войны. Мухаммеджан Карабаев, выпускник медицинского факультета, один из первых дипломированных врачей. Шавкат Бекмухаметов, выпускник юридического факультета, советский казахский государственный деятель и многие-многие другие. Учившиеся в Казани представители казахского народа составили большую когорту национальной интеллигенции, оставившую заметный след в общественной, политической, культурной и научной жизни Казахстана. Наши исторические связи стали прочной основой и для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 У нас также выстраиваются перспективные научно-образовательные программы с ведущим университетом Казахстана, университетом Назарбаева. Здесь мы в основном работаем по клеточным технологиям. В реальном секторе экономики у нас сложились долгосрочное сотрудничество с нефтегазовыми компаниями Казахстана. Только за последние годы в Казанском федеральном университете прошли повышение квалификации по новым технологиям почти полторы сотни представителей нефтяной отрасли Казахстана. Кроме того, наши технологии активно сегодня используются российскими компаниями, такими как «Роснефть» и Лукойл, на месторождениях, располагающихся на территории Республики Казахстан. В рамках установленных межправительственных связей между Республикой Казахстан и Республикой Татарстан налажено тесное взаимодействие в области государственного управления и бизнес-образования. В качестве примеров можно привести плодотворное сотрудничество Академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Высшей школы Госмуниципального управления нашего федерального университета, а также Алматы менеджмент университета и Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. С особой теплотой хочу отметить, что общее количество обучающихся у нас казахстанцев составляет более 500 Человек, в том числе 18 аспирантов, которые после защиты своих квалификационных диссертационных работ, я думаю, пополнят список интеллигенции Казахстана. Все это стало, конечно же, возможным во многом благодаря политической стабильности и открытости Казахстана, исключительная роль в создании которой, несомненно, принадлежит президенту Республики Казахстан. Опыт Профессионализм и авторитет Султана Вишевича стали ключевыми факторами в укреплении и развитии сотрудничества и добрососедских отношений между нашими странами и нашей республикой. И каждая встреча наших делегаций служила развитию плодотворных связей между Татарстаном и Казахстаном по всех областях политики, экономики, культуры и, конечно же, науки и образования.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 президенту Республики Казахстан звание «Почетный доктор Казанского федерального университета». И сегодня, уважаемые друзья, у нас есть замечательная возможность исполнить это решение. И сейчас я с удовольствием хотел вручить диплом «Почетного доктора» Русултан Абишевичу. Да, дорогие друзья, Хайлакун татарельне Татарстан президента Рустам Нургалиевич зор решал Татарстанга шпин с нет пенен, пенен федеральный университет детективы гене хэм меня Уважаемые друзья, как только что говорил уважаемый ректор. Гафуру Фельдшат Рафиквеш, Казанский федеральный университет, основанный еще в 1804 году, является одним из старейших высших учебных заведений России. Он хорошо известен в научном мире, славится своей богатой академической базой инновационными открытиями. Сегодня университет в числе 11 лучших федеральных вузов России. В мировых рейтингах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 которая потом могла вести народ. К сожалению, многие из них подверглись репрессии и были уничтожены. Однако тесная историческая связь заведения Казахстана сохраняется и сегодня. В настоящее время здесь по разным программам свыше 500 казахстанских студентов получают знания. А всего в Татарстане обучается 1217 молодых людей из нашей страны. Уважаемые друзья, на сегодняшний день политическое сотрудничество Казахстана и Российской Федерации в целом характеризуется как образцовое во всех отношениях политических, экономических, человеческих. Практически нет сферы, в которой наши страны не взаимодействовали бы в тесной основе. После развала Советского Союза по разным векторам развивались все бывшие республики Советского Союза. Казахстан стремился сохранить человеческие отношения и связи и не потерять то, что было, и передать следующим поколениям тесные узы дружбы и сотрудничества. Истории бывают разные. Если все время смотреть головой назад, то и двигаться нельзя. Истории надо сказать спасибо и двигаться вперед в новое время и новым задачам. Именно так мы строим отношения в целом с Российской Федерацией. В экономическом плане Россия сегодня остается партнером номер один во внешней торговле Казахстана. Благодаря нашему тесному сотрудничеству от СНГ, по моему предложению, было создано объединение Евразийский экономический союз, которое показывает сейчас хорошие результаты. Только за прошлый год торговля между членами Евразии увеличилась почти в 30 раз. Еще 40 стран желают быть наблюдателями в этом союзе и вступить. Важным составляющим элементом нашим стратегического партнерства с Россией отводится отношению между Казахстаном и Татарстаном. В Казахстане по особенному относится братскому Татарстану, что обусловлено нашими едиными историческими корнями близости языков, обычаев и традиций. Казахи Татары близки друг к другу, и, как правильно сказано, нам в беседе переводчик не нужен. Нас объединяет единое тюркское наследие. Наше взаимодействие имеет богатую историю, которая продолжается со времен Великого Тюркского Каганата, а последующего Золотой Орды. Известно, что правительство Казанского ханства в XVI веке Сюембеке являлось потомком знаменитого ЭДГБ. Общим для наших народов считается наследие поэта и философа Асан Хайга. Как в звучит Хаса Хайга, он жил в XIV веке. В конце 19 го начало XX века в Татарстане издавались казахские газеты журналы книги. Татарские писатели, ученые также активно участвовали, и выпускали в научные труды, художественные произведения о жизни казахов. До Октябрьской революции в Казани было издано 434 наименований книг на казахском языке. Их тираж издание на казахском языке составляло более 2 миллионов экземпляров и включал в том числе произведения нашего великого поэта-философа Абая Кунамбаева. Знаменитый казахский журнал «Первый Айхаб» начал 20 века, помогали издавать братья Яушевы. Казахстан, в свою очередь, стал родиной местом расцвета творчества таких ярких представителей татарского народа, как Алятиф Хамиди, как Рашид Абдулин, Флат Мансуров, и многие-многие другие у нас начинал свою творческую деятельность классик татарской литературы Габдулла Токай, которому в городе Урал открытый специальный музей об его жизни и творчестве. Исторические узы дружбы между нашими народами стала и прочной основой сотрудничества Казахстана, Татарстана на современном этапе. Этому традиционно способствует 250-тысячная эк... татарская диаспора наших граждан, которая вместе с нами строит новый Казахстан. Наши нашей столице Астана и Казань являются городами побратимами Алматы-Казань городами-партнерами Особое внимание заслуживают наши торгово-экономические отношения, которые сегодня углубляются и расширяются. Мы совместно реализуем различные инвестиционные проекты в области машиностроения, нефтехимии, военно-технического, транспортного, логистического сотрудничества. Ведется активное взаимодействие между Казахстаном и Татарстаном в сфере науки и образования. Ярким примером являются успешные партнерские отношения вашего университета с 14 вузами Казахстана. Уважаемые друзья, век цифровизации и технологических революций мы являемся свидетелями кардинального изменения облика общества и экономики. Наши страны должны адекватно отвечать таким вызовам современности. За время независимости Казахстан достиг, как вы знаете, немалых успехов. В момент развала Советского Союза в 1992 году полностью остановилась экономика. 2,5 миллиона безработных. Все связи порвались, Магазинные полки были пустые. У нас не было денег, чтобы платить заработную плату и пенсии нашим гражданам. Прошло немного всего 25 каких-то лет за это время экономика на одного человека увеличилась в 20 раз, соответственно и благосостояния нашего народа. Казахстан, как вы знаете, стал местом проведения крупнейших международных э, собраний и совещаний, как ОБСЕ, Исламской Организации Сотрудничества, и э, стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН. За эти годы нам пришлось много пережить и сделать. Чтобы запустить эту экономику, мы провели самую быструю, наверное, в мире приватизацию казахстанской промышленности. Благодаря этому было привлечено 300 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Посчитали эксперты, что на душу населения мы эту цифру ввели выше, чем в среднем по миру и в 2-3 раза больше, чем развивающие страны. Благодаря этому и развилась экономика. Казахстан, так же, как и Татарстан, богат ресурсами нефти, нефтью, газом, металлами разных видов. Мы экспортеры крупнейшие в мире меди, как вы знаете, со свинца, цинка. Второе место по запасам хрома занимаем и так далее. Но эти биржевые товары показали свою волатильность и нам надо было строить новую экономику. Шестой год мы осуществляем программу индустриально-инновационного развития Казахстана. За эти годы построено новых 1200 предприятий. И сейчас начинается вторая пятилетка. Строятся только экспортоориентированные инновационные товары. Второе. Оставляется мощная инфраструктурная программа, на которую выделено 9 миллиардов долларов. За последние только пять лет мы построили новых 5,5 тысяч совершенно современных автомобильных дорог, 2,5 тысяч железных дорог, покрыли Казахстан сетью таких дорог, которые будут служить еще и нашим потомкам. За это время, несмотря на все трудности, мы единственная страна, которая на стыке двух столетий построили свою столицу на чистом поле, как говорится. Астану, 20-летие юбилей которого мы будем отмечать, 5-6 июля. Всего за 20 лет город стал уже миллионный, и он известен всему миру. Им восхищаются наши гости и гордятся казахстанцы. В 2017 году, как вы знаете, успешно провели международную специализированную выставку «Экспо» на тему новой энергии. Теперь на месте этой выставки в следующем месяце открывается Международный финансовый центр «Астана». МФЦА воплотил в себе лучшие модели ведущих мировых финансовых центров. У нас в стране проводится большая работа по развитию человеческого капитала, формированной интеллектуальной нации. Я думаю, вот, возвращаясь Международный финансовый центр «Астана», по которому мы приняли изменения в Конституцию, будет работать по английскому праву на английском языке сегодня все крупнейшие финансовые институты зарегистрировались. И участниками являются Шанхайская биржа и NASDAQ американский. Мы, конечно, же приглашаем и Россию, и Татарстан участвовать в этом важном мероприятии. Культ знания сегодня очень важен. Каждый казахстанец должен понимать, мы считаем, что образование самый фундаментальный фактор успеха в будущем. Ставим перед собой задачу сделать образование и знания центральным звеном новой модели экономики нашей страны. На всех уровнях системы образования внедряется проект «Три единства языков». Во всех школах с самого начала обучается трем языкам – казахскому, русскому и, обязательно, английскому. Особое внимание уделяется развитию экономики, основные инновации – уделяется современным технологиям обучения. Внедрение IT-технологий во все образовательные школы страны возведено в рамках государственной политики. В регионах создано 20 интеллектуальных школ, куда попадают самые талантливые дети нашей страны. У нас 19 областей во всех областных центрах и две школы в столице. Они нацелены на обучение детей, способных изучению естественно-математических дисциплин, сопоставимых с требованиями международных программ. Они получили мировой рейтинг, и выпускники этих школ попадают в любые университеты мира. С учетом запроса индустриально-инновационного развития модернизируется структура содержания технического профессионального образования. Поэтому государство решило дать молодому человеку первую производственную профессию бесплатно. И лучше иметь сейчас вообще три квалификации. И учиться всю жизнь. Потому что сегодня в Казахстане вопрос вообще не безработных, а вопрос профессии. У нас невозможно безработным быть, потому что не хватает людей. Но не хватает людей определенной профессии. Самым крупным, значимым проектом в сфере высшего образования страны стало создание вуза мирового уровня, университета мирового. Это первый университет Казахстана, работающий в соответствии с международными стандартами. Принципами самостоятельности, академической свободы. Университет ведет подготовку бакалавров, магистров, докторов, PHD в сфере инженерии, высоких технологий, медицины, государственной политики и бизнеса. Институт сегодня уже вошел в топ лучших университетов Азии. Мы постарались построить самые современные лаборатории, оснастили их оборудованием, и он становится научным центром. Для работы в этом университете мы пригласили ученых, преподавателей лучших университетов мира. На базе этого учебного заведения функционируют новейшие, оснащенные оборудованием лабораторий, научно-исследовательские центры. Его уникальный опыт мы распространяем на 56 казахстанских вузов. Поэтому я со своей стороны приглашаю молодежь вашей страны поступать и обучаться в этом университете. Наряду с национальными вузами работает Евразийский национальный университет. Это первое заведение, которое я построил после объявления Ахморинской столицы имени Льва Гумилева. В городе в Казахстанском национальном университете Аль-Фараби, тоже ведущий наш университет. Кроме этого, Казахстанско-Британский технический университет является вузом нового поколения, формирующим научно-техническую элиту. Университет Казахский институт менеджмента экономики и планирования, признанным одним из первых университетов Центральной Азии, работающий на североамериканской модели образования с начала 90-х годов. Ведущий учебным заведением в области подготовки квалифицированных международно признанных IT-специалистов является Международный университет информационных технологий. Он является центром развития робототехники и его студенты – чемпионы Казахстана по программированию. Список таких вузов можно продолжать. Все они имеют богатый опыт, международное сотрудничество и обучение в зарубежных учебных заведениях. Наверное, вы знаете, что, несмотря на трудности, с 1993 года мы запустили программу «Балашах. Будущее» чтобы за счет государства направлять талантливых молодых казахстанцев в лучшие 200 университетов мира. Уже обучились и возвратились в нашу страну за эти 25 лет более 15 тысяч молодых специалистов. Они работают во всех отраслях нашей экономики. Уважаемые дамы и господа, важным элементом взаимовыгодного многопланового сотрудничества Казахстана и России является народная дипломатия. Здесь особую роль играет тесное взаимодействие двух стран. Молодежь – это олицетворение обновленного Казахстана и России. Ваша энергия, инициативность, ум, креатив являются залогом успешного развития наших государств. Именно вам, поколению новой формации, предстоит продолжить дело по укреплению дружбы и добрососедства между Казахстаном и Россией. В данном контексте важным является более активное вовлечение молодежи в процесс сотрудничества Астаны, Москвы, Казани, Казахстана. Предлагаю организовать форум молодых лидеров Казахстана и России. В рамках форума следует предусмотреть проведение научных конференций, семинаров, коуч-сессий и других мероприятий. Это позволит молодежи обмениваться своими идеями, вырабатывать конкретные предложения по самым актуальным вопросам, Наших стран. Необходимо задать новый импульс культурному обмену, активизировать ежегодные конкурсы молодых исполнителей, художников, музыкантов с целью поддержки талантливой творческой молодежи наших стран. Актуальным является контакты между нашими молодыми спортсменами, думаю, что студенческое поддержит проведение на регулярной основе турниров среди молодежи двух стран. Все эти вопросы мы обсуждаем на нашей региональной. Конференции Казахстана-Россия, который в ноябре в этом году будет проходить в Казахстане, чтобы запустить такие молодежные контакты между нашими странами. Это работает на будущее. Уважаемые друзья, я еще раз хочу поблагодарить вас за столь высокую честь вручения мне звания почетного доктора вашего университета. Это обязывает меня приходить к вам хотя бы один раз в год, читать лекции. <звы> Благодарю ректора университета, научный совет, преподавательский состав и всех студентов за честь встретиться сегодня и так тепло меня встречать. Я считаю, что человеческие связи, добрые отношения, стабильность в отношениях и эволюционное развитие государств сегодня очень важное. А где нет такой стабильности, эволюции, мы видим, что происходит вокруг сейчас. Мир стал очень беспокойным местом. Великие государства между собой потеряли доверие. Из-за этого развивается экстремизм, терроризм которые не имеют границ и они могут быть в любом государстве. Поэтому я как президент Казахстана и наша страна постоянно работают, чтобы быть посредниками в трудных ситуациях между государствами, сближать наши страны, другие страны и разрешать конфликты мирным путем. У казахского народа есть пословица «Агаш Тамармен Адам Досуминэм Махта». Она близка по содержанию татарской поговорки «Ялгыс Агашны Жилсендрады» – «Одинокое дерево и ветер сломает». Уверен, что добрые традиции казахстан-татарстанской дружбы, взаимопонимания впредь будут углубляться, и крепнуть на благо наших обеих народов. Тогда брать Казанский федеральный университет мне тогда, начиная рядашных до был дремен. Университетом октруш профессор докторома студент честарга толлай табустилимен зор была шах сидерить лемен. Покумбус бездом уртах миром мы орза айтику накизи смотрим. Аллах дан верлом мы с га шарф отпосн. Аманса воландар узак умур Виктор Ахмед, Ферметли Станабишевич. Уважаемые коллеги, я думаю, Большое спасибо вам, уважаемые коллеги Хармат Президент Лар, Сизгабик Зор Рахмат, за то, что вы нашли возможности посетили наш Казанский университет. Я надеюсь, что все те предложения, которые были в вашем выступлении, уважаемый Арсултан Авишевич, мы обязательно реализуем с нашими партнерами, с нашими казахстанскими партнерами и университетами, с кем мы дружим, общаемся и сотрудничаем. А сегодняшнее ваше посещение является еще новым толчком для интенсификации всех этих наших отношений. Виктор Ахмад, зонг и ждем вас всегда на юлистрече. Коллеги, на этом торжественное мероприятие завершается. Спасибо большое.